Спуско-сварочное устройство. So can... no, no! Совковый такой агрегат. С брутальным таким видосом. Вольтметр, амперметр. А сейчас мы его сразу проверим. Так, год выпуска 1994 года, вот такие вот находки из всего, что тут конкретно стоп пудов работает, это вот, вот эта ракетка, у кого есть желание, можете приехать поиграть. Так, ну и вот пуска сварочно-зарядная, общий выход, вот заземление есть. Зарядка и 36 вольт переменка вот сварка. Замечательно. Поразительно. Это я так понимаю, вот это, наверное. Напуск идет. Если вот так подключаться. А если вот так, то просто как зарядка работает. Ну это скорее всего семисторная регулировка тока. Хотя нет, ну там мощный реостат, я полагаю. И вот регулировка тока и ручка такое ощущение что она прокручивается очень легко возможно ни хрена не работает был выкол так и вот так у нас будет значит, должна быть сварка сейчас вот тут видите кабель даже есть крокодилы на зарядку без заземления не включать Охренеть! Бля. а где же нам его взять то заземление Дядя ты Ну, мы все равно. Но я включу без заземления. Потому что мне надо убедиться, может быть он живой все-таки. Есть надежда. Вот держак такой вот. Что за предохранитель? Так, здесь что? Вот тут какой-то еще переключатель. Ага. Предохранитель 10 А. Надпись, вот здесь стартер, ага, сварка, сварка, режима, да, переключается? Естественно. Страшно такого включать, блин, как не сейчас. Ну, просто действительно. Особенно такие, такие брутальные, блин, агрегаты, блин. Ну нахер, отец. Чик, ну что, врубаем автомат. Что это было, бля? О, транс загудел, индикатор загорелся. Там тот тумблер, режим сварки я отключил. Попробуем сейчас лампочку. Нет, сначала мультиметром посмотрим напряжение. Вот видите, 36 вольт. А на клеммах зарядного привык положении для сварки каким-то образом появляется 100 вольт напряжения этот момент мне тоже непонятен вот у меня сейчас на переменке вот. переключаю на постоянку вот видите 99 вольт что это за 99 вольт непонятно ну, хотя бы режим сварки работает. Ну, вот, собственно, такой небольшой обзорчик такого агрегата. Вот. Ну, пусть как сварочник, потом мы его испытаем в действии.